Я в своем деле. По крайней мере, так говорят выжившие. Меня называют Росомахой, других имен я не помню. Я вообще многого не помню Чего Чую, что шалят Нюх тебя подводит, братец Приготовиться к высадке. Ты испытаешь такую боль, что никто, кроме тебя, не выдержал бы. Твои кости будут укреплены адамантием. Когда мы закончим, ты сможешь противостоять кому угодно, даже Криду. Скажи ему, что этот камень для меня гораздо важнее его жизни. Даже и не думал, что творишь. Мой приказ, моя свое. И мой приказ. Операция прошла успешно, но он не надежен. У нас есть его ДМК для оружия 11. Уничтожить его! Вижу пятерых противников. Прием. Дешевые наемники без подготовки. Крит на позиции. Готов, Виктор? О, да. Поохотимся. Полегче, Виктор, тебе ясно? Рейд, снимай их. <звук> Олово, босс. Камни таскают. Это не олова. Спроси его, откуда этот камень. Говорит, это особый камень. Вроде как с неба упал. Это правда. Молчи, Логан. Ты же не знаешь их языка. Зато чувствую ложь. Это метеорит. Скажи ему, что этот камень для меня гораздо важнее его жизни. Ну что ж, с любезностями покончено. Даже и не думаю. Что ты творишь? Я не буду в этом участвовать. Уговор был другим. Ошибаешься. <вы> Леша, мой брат, моя забота и мой приказ. Логан, я... Давай поговорим дома. У таких, как мы, не бывает дома. Может, приставишь пушку себе к виску? Просто иди. На юг. Пока не сотрешь ноги в кровь. Ты всегда хотел забыть то, что сделал. Но если ты меня хоть когда-нибудь вспомнишь, знай, что я всегда любила тебя. Я всегда был росомахой, и я всегда был один. Наверное, я буду одинок до самой смерти, но я все еще жив. Я прошел трудный путь. Иногда мне хочется забыть все эти годы. Столько смертей, столько потерь. Но у меня еще есть работа. Думаю, мне стоит сказать спасибо. После того, как ты уничтожил стража, я изменил свои взгляды на роботов и протезирование. О чем это ты, дружок? Слышал, что пулей за дома тебя пробила твою тупую башку. Ты мало что помнишь. Жаль. Я планировал сделать с тобой кое-что очень плохое, и лучше, чтобы ты помнил за что. Охрана! Охрана! Знаю, дела часто идут не по плану, но не стоит сдаваться. Пусть весь мир разрушен, но я знаю, как его починить. было ранять его ближе к городу.